темы шейного остеохондроза очень часто а, проблемы нарушения кровотока создают лестничные мышцы, которые находятся по обеим сторонам от шеи, то есть крепятся к первому ребру и к поперечным отросткам, отросткам шейных позвонков. А, очень часто они укорачиваются в связи с тем, что очень постоянно сидим в телефоне в таком положении, за рабочим местом то же самое. Что для этого нужно? Просто-напросто садимся напротив зеркала, устанавливаем пальцы, мединицы на ключицу, а подушки пальцев на поперечные отростки а, шейных позвонков и делаем движение назад и в сторону еще раз, и еще раз. Так, повторяем несколько раз и делаем то же самое с другой стороны. После этого нужно мышцы подтренировать. Для этого нужно устанавливаем ладони на лоб и начинаем статически давить лбом себе на основании ладони. Для, до ощущения напряжения мышц в шее. Делаем так, 2 секунды отдыхаем, 2 секунды отдыхаем. В описании кратность повторов вы увидите. Таким образом стабильность шейного отдела будет э, в порядке и шейный осиохондроз э, будет меньше и профилактика его появления вообще.